Почта России, привези ко мне винишко. А вдруг жрать будет нечего? Кайф какой, а? Кому-то там точно мало не покажется. Готовьте два ляма рублей, ну вот тебе на. Лучший отель, чем тюрьма. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет. Это обзор новостей на канале номер один про бизнес и деньги. Ты, конечно же, удивился, почему у меня сегодня такой вид. В конце этого выпуска я поясню. Поехали. В московском зоопарке рассказали о подготовке манула к зиме. Зажировка идет по плану, так они сказали. Манул Тимофей набрал вес, кстати, видите, а я немножко вес сбросил. Ха, кстати, напиши мне, как у тебя идет подготовка к зиме. В пресс-службе засада сообщили, иногда даже кажется, что Тимофей чуть свисает с любимой полочки, с каждым днем к его поступе прибавляется основательность, а в поворотах головы ленивые солидности. И вот здесь возникает вопрос, вот люди почему-то хотят всегда похудеть а вот животные, они к зиме обычно хотят вес набрать. Игорь Рыбаков рекомендует в погреб складывать разные съедобности и разные вот припасы, да, и самому тоже набирать вес, потому что, а что, а вдруг жрать будет нечего, тогда вот этот вес пригодится. Страны Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Большинство стран ЕС согласились с предложенным потолком в 65-70 долларов за баррель. Исключением стала Польша, которая потребовала снизить цену до 30. Венгрия выступила вообще против ограничений. Ну, в общем, пока вот эти вот судачества идут, я хочу сказать следующее, что сейчас Россия продает свою нефть где-то порядка вот по 65-70 долларов, с учетом там трудностей логистики и так далее. Поэтому потолок, который обсуждает страны Евросоюза, ну, в общем-то, он фиксирует текущую реальность. Но в любом случае, знаете, как Путин уже заявил, что те в Евросоюзе, там, кто будет голосовать вот за потолок цен и так далее, они вообще нефть не получат, и точка. Ну и эксперты сразу же говорят, что ну, блин, это может привести тогда к росту цены там, на рынках и так далее. Как это приведет к росту цены, непонятно, ведь Россия поставляет 5-7 процентов всей мировой нефти, в общем-то, но, тем не менее, эти все спекуляции, это вот дело таких биржевых бракеров, маклеров и так далее, люди деньги на этом рубят, знаешь, Цена пошла вверх, да? Все это раскачивают спекулянты, чтобы наживаться на честных потребителях нефти. А вот честные потребители нефти, газа и так далее страдают. Счета, например, в Европе сейчас за электричество и так далее выросли там в 5-10 раз, люди страдают реально. Я считаю это несправедливым. Эксперимент по онлайн-продаже отечественных вин запустят в Москве и области с 1 ноября 23 года. Ты что спиртное можно будет купить на сайте Почты России, а вино привезут через 24 часа. Почта России привези ко мне винишку. И через 24 часа такой курьер приезжает с баллоном и такую трубочку тебе говорит, куда тебя отлить. Напомню, раньше Почту России предлагали сделать единственным доставщиком пенсии в России. Ха! Ха! Теперь еще эксклюзивным <с1> доставщиком отечественного вина. Не, ну что за Короче, я, конечно, понимаю, что кто-то там очень сильно развлекается на Почте России, в попытках создать какой-нибудь хотя бы доход маржинальный этой Почты России, но может ее просто прикрыть нахрен? Может быть, поручить доставку пенсии, например, в банку? Чего? В какой-то коммерческой структуре. Почему каждый раз надо придумать какую-то хитро схему, для того, чтобы поддержать ну, плохо работающего, как государственного монстра. Почему надо гробить других людей и продавать вино и доставлять его в квартиру, в эту, в хату, да? для того, чтобы была возможность посылать курьера, разносить пенсии? Я вообще не понимаю. Почему для того, чтобы выживать, надо гробить себя? Самостоятельное умершление российской нации. Единственное, что спасает опять Россию, это богоспасаемость. Сколько не убивай россиян в гулагах, в лагерях, она все равно возрождается. Сколько не вспаивай, она все равно возрождается. Но вы хотите убедиться, что она опять возродится после ваших вот этих экспериментов? Да, возродится. Но только другой вопрос. Может быть, нам пора уже перейти к актуальным практикам процветания, минуя вот эти вот изощренные эксперименты, выживет, не выживет, давай поковыряемся в муравейнике и посмотрим, как эти муравишки там корячатся. Я категорически против да, за государственный счет, за счет налогоплательщиков, да, за счет государственной корпорации Почта России помогать алко Наркоборону. Вот категорически. Вот так и передайте. Владелец Билайна продал бизнес топ-менеджменту за 130 миллиардов рублей. Я уже говорил об этом ранее, но ну, вот сделка теперь состоялась, можно об этом сказать вот официально. Основным владельцем Билайна был нидерландский телеконвенционный холдинг ВИОН и представитель Билайна пояснил, что иностранное происхождение материнской компании мешает бизнесу развиваться в России. Ну, понятное дело. Вот эти вот эмбарго, там все, mm -hmm. в Нидерландах требуют, значит, вот ограничить там взаимодействие, да, со своей же дочерней компанией, а как ты ограничишь и так далее. Ну вот они придумали, как то менеджменту продали, с опционом на обратные выкупы и так далее. В общем, сделку по продаже бизнеса руководство оператора планирует закрыть до июня 23 года. А, еще, значит, не закрыли. Ну, короче, такие сделки, ребят, большие, они длятся иногда, ну, долго. Юристы, там, согласование, антимонопольные органы, там даже дать разрешение и так далее. Я надеюсь, сделка будет все-таки закрыта, доведена до конца, раз уж она начата. Дело в том, что, ну, это действительно большие деньги, да, и плохо будет, да, если деятельность компании Beeline будет заблокирована из-за вот этих вот трансграничных вот этих вот ограничений, и мы с вами лишимся вот сотовой связи от Вимпелкома. И тут возникает резонный вопрос, а какая у меня сотовая связь? Чего я волнуюсь там за Beeline? Да нет, я волнуюсь за рабочие места, вообще за российскую экономику и за то, что потребители продолжали получать услуги. Ну, а у меня сотовая связь Мегафон и МТС, поэтому в Билайне я особо вот напрямую не заинтересован, но в целом я хочу, чтобы у людей была хорошая надежная связь. И когда в стране существует несколько операторов, это лучше, чем там остался один, и он начинает жировать, быковать и так далее, повышать тарифы, ну, сами знаете. Компания Яндекс объявила, что намерена изменить структуру компании, и разделить активы. Нидерландская Яндекс НВ, главная структура Яндекса, планирует разделить бизнес на российское и зарубежные направления. Такая структура позволит, вообще говоря, обойти ограничения, которые сейчас, ну вот, мешают развиваться Яндексу в других странах, там, в Турции, там, во Вьетнаме и так далее. Яндекс очень сильная технологическая компания, одна из ведущих в мире, кстати, да, и, конечно же, было здорово, что если та часть Яндекса, которая будет, ну, международная, она продолжит развиваться в других странах, да, продолжит применять технологический ну, такое превосходство для того, чтобы создавать качественные продукты, услуги и так далее. Поэтому я приветствую вот такое вот решение, потому что, ну, давайте так, все яйца в одну корзину класть вот, ну, не надо, пускай российский Яндекс работает в России, а международный Яндекс работает в мире. И еще один очень важный момент в этой новости, да. Ранее компетентные источники сообщили, что Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход из счетной палаты в Яндекс, понятно, да, чтобы произвести вот этот собственно раздел раз, и второе, от имени, ну, очень известных, да, и влиятельных людей курировать российскую часть Яндекс. Кстати, господин Кудрин получит акции в Яндексе. Вот современные сделки — это вообще такой гибрид уникальности, да, понимаете? Представитель власти, да, идет курировать Яндекс, получает акции коммерческой компании, в общем, все очень интересно. Мы с вами вместе будем следить за тем, как Алексей Кудрин справится с Яндексом. Кстати, со счетной палатой Алексей Кудрин справился очень достойно. Счетная палата стала таким ревизорским органам, да, она произвела огромное количество отчетов, очень важно, ну, выводящих на чистую воду очень многие, так сказать, государственные корпорации. Были сделаны очень многие громкие расследования и кадровые, так сказать, перестановки. Вот. Ну, я не знаю, Яндекс — это, конечно, другая история, это технологический гигант, инфраструктурная цифровая компания, но я надеюсь, что будет хорошо. Яндексу такой патрон в виде Алексея Кудрина точно не помешает. Тиньков отчитался о падении прибыли почти в пять раз. Ну вот тебе на. Я там акции покупал, доверял этому имитенту, сейчас выходит, вот что продавать? Нет, я не буду продавать, потому что моя инвестиция в акции Тиньков, она вот такая, у нее срок 3-5 лет. Вот через три года посмотрю. Тиньков комментирует падение прибыли ростом затрат на формирование резервов, да. Ну, я бы сказал так, осмотрительность. И формирование резервов заранее — это скорее хорошая черта. А вообще говоря, ну, как бы э, суть резервов такая, что если мы ожидаем плохое событие да, в будущем, то мы заранее начисляем, ну, как бы мы не декларируем, что прибыль получена, а мы часть от этой прибыли вот в резерв направляем и, соответственно, не отчитываемся от случившейся прибыли. Вот. Но, в принципе, если это плохое событие, на которое зарезервированы деньги, не случилось, деньги с резервов высвобождаются, да, и просто в том периоде резко растет прибыль. Например, в пятнадцатом году очень многие банки начислили огромные резервы, да, прибыль банковская упала, многие, кстати, акции при этом упали. Я скупал акции этих банков, потому что я понимал, что вообще говоря, ключевых событий, да, приводящих к банкротству этих банков, нет. В частности, Сбербанк сформировал огромное количество резервов, прибыль упала и акции упали. Я скупил Сбербанк. И потом Сбербанк как высвободил эти резервы и задекларировал там триллионные прибыля и так далее, акции взлетели и так далее, дивиденды Сбербанк выплатил. Вот, я заработал нормальный деньги. Поэтому, ребят, на самом деле, смотрите, если вы хотите зарабатывать на акциях, вам необходима вот такая вот финансовая грамотность. Тюрьма Кресты больше не нужна городу Санкт-Петербурга, поэтому тюрьму Кресты выставят на продажу. Очень интересно, что в этих Крестах да, сидели в разное время Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Лев Гумилев, Осип Бродский и другие очень известные люди там успели посидеть. Хорошо, что нам с вами, я надеюсь, не суждено там посидеть, уже не работает Кресты. Здание уже несколько лет не используется вообще, ветшает, обрушается, оно, на самом деле, находится прямо в центре Санкт-Петербурга. Давно носилась вот эта идея передать кресты и переделать это в арт-кластер с отелями и ресторанами, ну вот, наконец, это случилось. Нам ведь очень важно здесь сейчас внутри страны иметь какие-то места, куда можем поехать, погулять, целый день можем прогулять там по центру Питера, зайти в кресты, посмотреть, где содержали узников и где их пытали и так далее. Поэтому давайте так, все равно больше никуда мы поехать-то не можем. Все перекрыто нахрен. поэтому будем ездить в Санкт-Петербург в кресты. Хорошо, что тюрьмы превращаются в отели, в арт-пространство. Лучше отель, чем тюрьма. Побольше бы таких сильных решений, и тогда наша бы страна преобразилась. Автозавод «Москвич», который стал на место ушедшего Рено, запустил серийное производство «Москвич-3». Продажи кроссовера начнутся в Москве в январе, а по всей России в марте. Выпуск таких вот машинок в Москве составит где-то 25 тысяч машинок в год. Стоимость нового кроссовера Москвич 3 составит от 1,6 до 2 миллионов рублей. Поэтому, ребят, готовьтесь. Кто хочет, так сказать, поездить на Москвич 3, готовьте 2 ляма рублей. Мне кажется, что если для москвичей будут автокредиты или какие-то вот плюшки там, ну, вот эти льготы сделаны, льготы в виде как, ну, экосистемы потребления. Плюс Москва, например, ведет бесплатные парковки для москвичей. Вот представляете, кайф какой, а? Купил москвич, все, можешь где угодно парковаться, блять, в любом дворе и так далее, заезжай, хоть на Красной площади паркуйся, я думаю, знаете, сметут все москвичи, можно будет даже цену увеличить в полтора. Я, если бы, вот, Сергей Собянин ввел бы такие правила, да? я бы блядь, вообще бы, я бы всем сотрудникам своим купил бы москвичи, да, и, наконец, их машины перестали бы там, увозить на эту штраф в стоянку и так далее, да? мне бы не надо было платить блядь, за парковки под зданием, кстати, денег стоит, да, прилично, поэтому давайте так, вот вам инновационный подход. Я уверен, что в первый год будет продано больше 25 тысяч новых москвич-3. Я и сам Хочу вот прикупить пару таких вот машинок, я обещал вам произвести личный тест, надеюсь, это будет не краш-тест, да, личный тест и рассказать, да, что это за чудо отечественного автопрома. Я не надеюсь на чудо, но я честно расскажу, что получилось на этот раз. Ну и сейчас я расскажу, почему я в таком виде. Дело в том, что я собрал все четыре типа мышления, которые использую жизни, для бизнеса, для жизни, для любых дел, для реализации своих замыслов, и вы видите, у меня неплохо получается, да? я собрал эти четыре типа мышления и передаю их вам на специальных двух сессиях. General интерактивная сессия и премиум интерактивная сессия. Ссылки на эти семинары будут здесь, под этим видео. Наконец-то вы сможете от меня лично услышать эти четыре типа мышления раз, задать мне вопросы 2. ну, естественно, на премиум-сессии, где всего семь человек, у вас у каждого будет целых 20 минут, чтобы поговорить со мной лично. Встретимся на этих сессиях, и я уверен, что я помогу вам наконец использовать ваше тело, ум и сердце с выгодой для себя. Приходите, буду ждать. Похожую на секс-игрушку скульптуры демонтировали в Краснодарском крае. О, скандал! Короче говоря, значит, ребята придумали арт-объект и установили ее в станице Северской в рамках проекта регионального значит, формирования комфортной городской среды. Стоимость, кстати, этой скульптурки немаленькая — 2,3 миллиона рублей. А скандал-то начался, знаете, после того, как фотографии объекта появились в сети, а пользователи разглядели в капле объект очень похожий на анальную пробку. Пользователи сети, видимо, знают, как выглядит анальная пробка пользуются ей регулярно, и в результате вот они увидели что-то похожее, говорят, да, смотри-ка, это как то, что недавно мне там художникам и тем, кто выполнял этот заказ, пришлось оправдываться, они вдруг начали говорить, что вот эта штука вот, да, приехала к ним помятой, да, и что вообще ничего там, они ее расправляли, значит, они ухаживали за ней, они ее инсталлировали, и вообще вот этот постамент, на который они ее в результате инсталлировали, он не был предусмотрен проектом, и именно вот эта схожесть с анальной пробкой вот этой капли придал вот это вот постамент. Ребята, представляете, чем люди заняты? Ну, в общем, смотрите, эту штуку каплю <как> срезали, увезли в какой-то там ремонтный бокс, сейчас ее там блин, опять чинят, меняют постамент и планируют вернуть обратно, потому что деньги деньгами. Ребята, 2,3 миллиона рублей-то взяли теперь, ежели б, не будет стоять эта капля б, на своем месте, кому-то там точно б, мало не покажется, поэтому каплю вернут на место скоро, просто изменит немножко так, чтобы она, ну, не совсем была похожа на анальную пробку. Поэтому, ребят, вот эти все истории говорят о том, что жизнь наша все-таки наполнена разным всяким интересным. Да, если бы наша жизнь была все-таки беспросветная, да, нам есть было нечего там, да, мы за дня в день изнашивались бы, там работу работали и так далее, ну мы бы вот не могли так много времени проводить за вот этой разной Но ведь есть много других развлечений. Ищите людей, которые развлекаются с огоньком, широко, строят детские сады, школы, создают сообщество взаимного наставничества и поддержки, которые используют силу сообществ для того, чтобы в нашу жизнь проникало иное, то, что нам давно хотелось, оно с нами случалось, вот. И именно поэтому я заканчиваю свой каждый выпуск призывом «Давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется». А в чем секретный соус? <связь> Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.